что же мы здесь делаем помнится дед говорил что будущее исполняет все желания либо оно изменит мир и ты получишь что хотел либо изменит себя и ты не захочешь этого больше так или иначе слово за будущим Ты чего, босс? Давай. Может, хочешь вернуться обратно? Ну да. Тот уже. Есть кто? Ау! Босс уходит. Вход запрещен. Джеки, это профессор Хоппер. Так вас не подстрелили охотники? Круто. Машину я нашел, но никаких следов хиппи. Слушайка, сибери мой альпинистский рюкзак. Вы серьезно? Только Тейлору ни слова. Он расстроится, если узнает, что я ушел в экспедицию без него. Ловушка времени. Ты что? Хочешь от нее десять тысяч детей? Тебе же не 13, Джеки. Да? Закрой уже рот. Сам закрою рот. Тей-Тей, мой дружок. Возьми с полки пирожок. Привет, Джеки. О, и Тейлор здесь. Он правда велел молчать? Угу. Я же просил держать язык за зубами. Идем, босс. Ко ну? мне, босс. Извините. Машина забарахлила, и Тейлор меня подвез. Кстати, он рвется в бой. Значит, нашли? Тот мини -вэн. Когда выдвигаемся? Спасибо, что собрались по первому звонку. Да не за что. Но только я пойду один. Тейлор очень старался. К сожалению, ситуация изменилась. Ладно. А кто подстрахует? Босс, кто же еще? Я серьезно. Там десятилетиями не ступала ничья нога, так что бояться нечего. Тем более, мы обернемся в один момент. Я иду один. Надеюсь, сможете продержаться без меня пару дней. Если волнуетесь за оценки, что разумно, то я их уже проставил, и они отличные. Поверьте мне. Даже у тебя. Постойте-ка, на удачу. Молодец, спасибо. Завтра рано вставать. Думаете, найдете их? Может быть. А если повезет, найду даже то, что они искали. За мной, босс. Это не основной план, просто страховка. Какой же ты паникер! Все-таки решил остаться. Ладно. все еще здесь. Два дня спустя. Джеки, ну же, вставай! Просыпайся, Джеки! А, привет. Доброе утро. Надо ехать. Даже если придется полазить там пару дней. Нет, никаких пары дней. И к тому же в тех местах сигнала вообще нет. К нам никто не сможет прийти на помощь. Кстати, у кого бы нам одолжить внедорожник? Есть кто на примете? Отдай телефон. Нет. Я не стану звонить будет готов подогнать машину специально для тебя в 6 часов утра эта машина не ее, а ее отца. И я совсем не уверен, что он будет счастлив. Возьмем джип на прокат и все. Нет, у нас мало времени. Стой! Кара? Не надо. Привет, это Джеки, подруга Тейлора с археологического. Прощайся. Прекрасно! Спасибо, что спросила. Слушай, у Тейлора есть одна просьба. Давай, давай же. <звы> ну. Прости, не разбудили? Чем занята? Что там? Что она говорит? Хочу предложить тебе кое-что более интересное и полезное для Вивс. Все, что нам нужно, это внедорожник твоего отца. Супер! Сейчас пришлю тебе адрес Джеки. Приезжай побыстрее, я все расскажу. Вивс? Сводная сестра Кары. Кстати, ты ладишь с детьми? Вполне. Привет. Я записываю это видео на случай, если получу трояк. Кара рискует моим школьным проектом ради одного парня. Однако есть и плюсы. Папа читает ей лекцию, как ездить на механике. Посмотрим, что выйдет. Ладно, пап, я все поняла. Запомни, дочурка, сцепление это почти как отношение. Ты что-то даешь и получаешь. Найди баланс. Пап. Что? Он просто мой друг. Понятно? Спасибо тебе, конечно, за ценный совет, но это лишнее. Помню, видел его в школе. Отличный парень. В регби играл, да? Не хочешь его телефон, раз он тебе так нравится? Если а? бы он мне не нравился, я не дал бы тебе джип. Тема моего проекта – решение сложной задачи в особо экстремальных условиях. Рассказывайте, в чем сложность и экстремальность? Ну, мы с Джеки – ассистенты и стажеры у классного археолога, профессора по имени Хоппер. А в 70-е годы здесь пропали хиппи, и он давно мечтал найти их следы. Как-то, накурившись травки, они отправились искать фонтан юности, и mm -hmm. все пропали. И что? Фонтан юности? Серьезно? Слушайте, вы ничего не обязаны делать. Можете просто сидеть в машине, хорошо? Я как-то по-другому представляла себе помощь Викс с проектом. Стой, мы же забыли, Ферби. Ферби? А нельзя как-нибудь без него. Он всегда. Всегда чем-то пахнет. Руки жирные, грязь под ногтями. <р migrant> Когда он далеко от мамочки, у него могут начаться приступы паники. А -а -а Пей таблетки. <рег cultivate> у вас есть домашний? Меня здесь не будет, но мало ли что. <рег longer> Мы привезем его назад уже вечером. Никаких пьянок? Нет, мэр. А наркотики? <рег pushed> тоже нет. Девочек, надеюсь, тоже не будет. Он уже в том возрасте, я знаю, потому что как-то вошла без стука. <рег <рег> <рег> и можете представить, чем он там занимался. Обещаю, <рег tenth> будет панькой. Супер. И сиди тихо. Я люблю тебя, малыш. Ага, мам, я тебя тоже. Эти камеры можно цеплять на рюкзак, чтобы руки были свободными. Держите, Wi-Fi подключен. Пароль «Пердежник». Чего? А это тебе моя любовь. Не, надо заслужить. Ну, кто объяснит ферби цель поездки можно без объяснений я и так тебя люблю хорош старик спасибо пердежник мы едем искать фонтан юности Так пожелает моя малышка но учти потом я покажу тебе свой фонтан жутки пошляк Ого, поглядите-ка без спутниковой карты и не найдешь ферби будешь вести репортаж Судя по степени разложения содержимого автомобиля... Спасибо, не надо. Зря я отлично это делаю. Конечно. Ого. Джеки, я взял с собой проектор. Можем потом фильмец посмотреть. Ты просто маньяк. Джеки? Хопперы? Да. Почему он нам не сказал? Не понимаю. Это значит, что Хоппер искал не просто каких-то запутавших хиппи. Он пытался найти своих родителей. Ребят, давайте сделаем фото для моего блога. Ну уже, давайте! Это будет лучшая аватарка в истории. Ну ладно. Давайте. Все вместе, отряд Хоппера. Отряд Хоппера. А теперь скажите, отряд Ферби, отряд Ферби. Вы все отстой. Ферби, помоги открыть заднюю дверь. Слушаюсь, королева. Извини. Только маме не говорите, что я упал. Не ушибся. Что случилось? Споткнулся. Обо что? Вот об это Что это? Погоди, погоди. Там может быть птица. Ты что, балбесов насмотрелась? Что еще за балбеса? Ты серьезно? А что? Не смотрел фильм балбеса? Ты похож на одного из них. О, что это? Дамы и господа, сектор Приз. Это не слышишь пещера? Ты здесь, чтобы снимать? Ого! Угу. Такая большая! Чур, я первая. Держись рядом со мной, Вивс. Ага. Про пещеры никто не говорил. В пещерах водятся летучие мыши, а еще медведи и всякие чудища. И еще. Мама! Пауки! Эй, Они тихо. везде! Пусти меня! Фёрби, ты такой трусишка. Эх, не дразни. Осторожней, ладно? Сверчки, пауки. Какая разница? Они хотели меня сожрать. А где Джеки? Я здесь. Веревка тянется в глубь пещеры. Я иду за ней. Ого, здесь какой-то обрыв. Не уходи далеко, я буду скучать. Стойте, она обрезана у края. Тащи ее к нам. Сами идите сюда. Ребята, тут огромная скала и куча выступов. Похоже, кто-то спустился вниз и остался там. Может, Хоппер? Это не его веревка, она слишком старая. А далеко дно пещеры? Эх, непонятно. Эх, слишком глубоко отсюда не видно. А пауки есть? Есть парочка. Я пошел. Профессор Хоппер, вы там? Кажется, нам придется совершить альпинистский спуск. Что это значит? Ну что, красавчик, жди здесь, пока мы не вернемся. А вы надолго? Зависит от того, как скоро Кара Биф. попросится назад. Биф. Ну, идем. Не Знаешь, Тейлор, это, конечно, не мое дело, но твоя девушка иногда жутко бесит. Ха -ха, кара не моя девушка. Правда, что ли? Иногда кажется, что она вообще не девушка. Она определенно девушка. Может, заткнешься уже? У нее все на месте. Заткнись. Ладно. Держи, на всякий случай. А нельзя просто крикнуть? Тут метров семь не больше. Мы не знаем, насколько там глубоко. Но все равно идете? Да. Там в машине есть вода и кое-какие припасы. Пока, Ферби. Я буду скучать. Рассчитываю на тебя. Это в каком смысле? Ну, просто это звучит лучше, чем не наломай дров. Будем на связи. А какой код? Один сигнал да, два сигнала нет, а три люблю тебя. А. Пожалуйста, сосредоточься. Я бы в ее возрасте все отдала за такое приключение. Мне 13, я уже лазила по скалам. Да, но тогда с тобой был инструктор, на голове был шлем, а скала была учебной. Вообще-то нет, потому и было так здорово. Джеки, подожди! Не психуй, все будет в порядке. Джеки знает, что делает. Дай им повеселиться. Да. И кстати, у меня есть еще одна обвязка. Пошли с нами. Ты мой должник. Ты ведь в курсе? Да. Осторожно. Я знаю. Вивс! Вивс! Не бойся. Если что, они бы крикнули. Ты уверена? Конечно. Это с тобой она видит себя как младшая сестра. Вивс! Отзовись! Вивс! Вивс! Хватит дразниться. Тейлор? Не бойся. Все хорошо. Полпути позади. И как я дала себя уговорить на эту авантюру? Что это? Как будто туман. Что? Странно. Такое чувство, что тут невидимая граница. Воздух меняется. Босс? Босс! Проклятие. Здесь кто-то есть. Босс, уходим! Босс! Босс, давай в машину! Господи, что это? давай давай заводись кто здесь я безоружен не стреляйте я с кафедры археологии университета приехал обследовать пещеру. У меня сел аккумулятор. И собака куда-то ушла. Мне очень нужно завести машину. Я ничего у вас не возьму. Кроме, может, аккумулятора. Джеки. Джеки. Черт. Джеки. Кажется, у меня начались галлюцинации. Смотрите, кто передумал. Осторожно. Ты прямо профи. Хорошо, что ты с нами, а то здесь жутко. Почему ты не отвечала, когда я звала? А, я ничего не слышала, и Джеки, по-моему, тоже. Тогда прочисти уши. Я кричала минут десять. Ты такая странная. Скучно с ними. Молодец. Пошли на разведку. Идем. Время приключений. Здесь так красиво. Здорово, правда? Ага. Мы пойдем осмотрим этот туннель. Только осторожней. Эй, Вивс, не уходи далеко, пожалуйста. Держись рядом. Вивс, смотри. Прекрати. Что? Я тут не чем. Ладно, смотри под ноги. Не спеши. Интересно, куда он ведет? Не знаю. Просто невероятно. Ты слышала? Ты слышала? Так. <Слышко> <Слышко> боже мой, боже мой, боже мой! Бежим! Что это было? Надо уходить отсюда. Нет, мы почти у цели, а это всего лишь какой-то странный шум. Ты шутишь, Тейлор? Я остаюсь. Это был не странный шум, а крики. Пошли. Стойте. Я никуда не уйду без Хоппера. Кара, стой. Я первая выберусь наверх. Мы с Ферби вытащим вас быстрее, чем вы сделаете это сами. Ладно. А потом я сразу спущусь. Так. Да, да. 2, 3. А, Джеки, что случилось? Сейчас. Все хорошо. А куда уж лучше? Не надо ей сама. Что, веревку обрезали? Спасибо. Черт! Ферби, крынусь Богом, тебе конец. Бивс, думаешь, это он? Ферби бы этого не сделал. Ферби! Хватит шутить, или я тебе всыплю! Брось нам веревку, чучело! Ты чуть не убил Джеки! Ферби! Ну, что ты будешь делать? Эй, чудик, ты там Чёрт. живой? Давай посмотрим. Я знаю, Ферби с детского сада, он не такой. Как ты? Руку задела, когда она падала. Очень больно. Похоже на перелом. О, простите, профессор. Два ваших лучших склолаза выбыли из строя. Как твоя нога? Плохо. Ребят, нужно придумать, как выбраться. Просто Ферби. Нужно перестать валять дурака и бросить веревку. А ты сможешь подняться с больной рукой? А у меня есть выбор. Кара лезть наверх придется тебе. Что? Нет. Если она сорвется без страховки, ей конец. <свист> Дай мне рацию. Пятерка за проект обеспечена. Ферби, брось прикалываться. У нас тут проблемы. Сейчас же бросай веревку. Ты меня понял? Ферби? Пошли ему сигнал. Здесь кто-то есть. И у него есть рация. Профессор Хоппер? Это Тейлор, мы пришли за вами. Помогите. Кара? Тейлор? Кто это? Профессор Хоппер, это вы? Это Ферби. Что? Он сказал Ферби? Это не его голос. Кто это? Кто говорит? Помогите, это я Ферби. Эй, что ты делаешь? А ты как думаешь? Хочу понять, что происходит. Тебе нельзя идти одному. Пошли. Нет, нет, ты не пойдешь один, а ты останешься здесь, Джеки. С единственной, кто не сможет себя защитить? Спасибо, я лучше рискну пойти с вами. Ты издеваешься? Нет, Хоппер сказал бы то же самое. Так что сиди, сиди здесь. А кто меня удержит? Видишь, теперь ты понимаешь, почему я не хотела тащить ее в эту пещеру. Проблема бы не было, если бы ее дружок не обрезал веревку. Он этого не делал. Кажется, съемки откладываются. Камера ⁇ это наш единственный свидетель здесь. А ты предлагаешь взять и выключить ее? Пусть снимает, хоть свет лишний будет. Мы можем сидеть и ничего не делать, а можем пойти и узнать то, что хотели. Ненавижу всех вас. Пока, ребята. Я буду здесь. Такое чувство, будто меня наказали. Посиди-ка одна в чулане, Джеки. Да, давай, постой в углу. Какой-то фильм ужасов. Сигнал больше не слышно. Может, он просто выключил рацию? Будем надеяться. Береги голову. Профессор Хоппер! Господи, какая же древняя пещера. Профессор Хоппер! Этим породом миллион лет. Да ты у нас эксперт по пещерам. Мы с папой любим смотреть Discovery. Там впереди свет. Нет сигнала. Ребята! Ферби, почему свет мелькает? Не знаю. В жизни такого не видел. Это так странно. Смотрите, она идет дальше. Наверное, это Ферби играется с фонариком. Эй, Ферби! Подсади меня. Ухватилось? Да. Тут какая-то веревка. О, Господи. Боже мой, Тейлор, уведи отсюда Вивс. Зачем? Просто уведи ее. В чем дело? Блин, ты да уведешь ты ее отсюда или нет? Ладно. Идем. Что с ней такое? Понятия не имею, но она твоя сестра, так что слушайся, я. Что там? Чш. Чш. Привет, ребята. Как жизнь? Ты что делаешь? Да так, ничего особенного. Просто я не могу ходить, а вы меня оставили одну в этой жуткой пещере на целую вечность. Ну ладно, хватит во мне. Как у вас дела? Как прошел день? Да вроде... Тайлер, Я там больше не могла. Садись сюда. Что ты там увидела? Садись! Я тебе не собачка, ясно? Успокойся, Кара. Нам всем тут не по себе. Тайлор, убери камеру. Что там? Что бы это ни было, не бойтесь. О, Господи. Кара? Ребята, хватит Стойте. уже нагнетать, что вы там нашли. Стойте там! Нельзя же его так оставить. Кого? Джеки, не пускай ее сюда. Это Хоппер? Подними наверх. Не подходите, ясно? Я не шучу. Нет. Стой. О Боже Нет, мой. Вивс, не а? ходи. Нет. Это Фергерс. Вивс. Эй, ты куда? Стой. Стой. Тише. Он, он жить. Скажите мне правду. Кажется, у него сломана шея. Я не верю. Не плачь. Мы выберемся отсюда. Все будет хорошо. Он пытался спуститься, но веревку обрезали. Кто это с нами делает? Кто мог обрезать веревку Ферби? Как он решился спускаться один? Он же вообще не хотел. Так, его камера еще работает. Чего он только не набрал в свой рюкзак. Лучше б взял скальные крюки. Вот, отсюда. Рассчитываю на тебя. Это в каком смысле? Ну, просто это звучит лучше, чем не наломай дров. Будем на связи. А какой код? Один сигнал? Да. Два сигнала? Нет. А три? Люблю тебя. А -а -а. Может, эти типа спасатели решили разыграть меня, но в радиоэфире уже полчаса тишина. Пойду-ка, пожалуй, их поищу. Ау! Эй, ребята, что за дела? Я пытаюсь не думать о плохом, потому что я сделан не из того теста. Но все это очень странно. Под странно я имею в виду стрёмно. А под стрёмно я имею в виду, что мне не стоит думать об этом. Но теперь я уже думаю об этом и ненавижу сам себя. А еще я хочу какать. В общем, я искал место, чтобы посрать. И смотрите, что я нашел! Пещера, веревка и джип! Как думаете, это то место, где спустился Хоппер? Браво, Шерлок! Они промахнулись со входом! А еще я нашел журнал отца Хоппера. Кажется, он немного переборщил с травкой в 60-х и увлекся легендой о фонтане юности. Тут куча историй про испанских конкистадоров, которые искали какую-то пещеру, где, по словам индейцев, был пруд с лечебной водой. Тут сказано, что королева отправила дюжину экспедиций на поиски этой воды и велела привести склянку для ее умирающего мужа. Все экспедиции, кроме одной, погибли от рук индейцев или вернулись пустыми руками. Последняя экспедиция пропала где-то к северу от Алама. И это последнее, что я хочу прочесть перед тем, как сядет солнце. Вечер? Как это вечер? Не может быть, сейчас только полдень. Наверное, он случайно врубил фильтр на камере. Слышите? Кажется, это это какая-то шутка. Какие шутки? Там реально темно, а это точно твоя машина. Ребята, раз Ферби мертв, то это не шутка. Уже полночь, а вас, ребята, все нет. Мой сотовый уже разрядился и не ловит сигнал. Я понятия не имею, как водить машину, так что, Кара, когда ты это увидишь, крепись тебе еще объясняться с моей мамой. Ребята, я не буду врать. Меня сильно напугали койоты, так что я вырубил прожектор и решил еще немного почитать этот журнал. Эта байка о волшебной живой воде считалась семейной легендой. Но когда у отца хопера появились дети, и его дочь заболела, он отправился искать пещеру. А это значит, что из-за этой вот цыпочки мои друзья пропали без вести, а меня самого скоро сожрут койоты. О, привет. Я не вернулся вчера домой и, скорее всего, у мамы инфаркт. Но знаете, что хуже всего? До меня только что дошло. Никто не знает, что мы здесь, ведь мы сказали, что едем к Хэмильтону. Тейлор. Кому вообще пришло в голову влиять в эту тюрьму, не об элементарных вещах? Теперь я не только остался совсем один, но и потерялся. Я не знаю дороги, и меня никто не ищет. Угу. Уже вторник. Джип заглох, потому что я всю ночь слушал радио. Возможно, потому что я боюсь темноты. Я съел всю еду, что смог найти, и выпил всю воду. Сейчас я практически уверен, что все мои друзья уже мертвы. И единственный выход для меня это спуститься по веревке Хоппера и найти ключи от его машины. А теперь пару слов для моей мамы. Прости, пожалуйста, что не сказал, куда мы едем. Мне просто очень хотелось найти новых друзей, и... кажется, у меня наконец получилось. Ребят, если вы каким-то образом найдете эту запись... Желаю вам вернуться домой. Спокойно уверен, спокойно уверен, спокойно уверен. Так, ну что, приступим. Начали. Спокойно уверен. Спокойно уверен. Я настоящий мужик. Спокоен, уверен и вообще молодец. Блин, что это? Что с ним? Ого. Он что-то видит. Это еще что? Боже. Рубай. Вот тебе и ответ. Теперь ты доволен? Хочешь, чтобы мы все повторили его судьбу? Я не понимаю. На записи послезавтрашнее число. А мы тут всего час. Ну, не знаю. Может, мы все заснули по пути вниз? Все? И ты это говоришь серьезно? Лично я не засыпала. А ты засыпала? А ты засыпал? Никто Нет. не спал. Джеки, что А что я должна была сказать? Я точно так же, как и ты, могу лишь гадать, что произошло. Очень интересно. Разница между мной и тобой в том, что у тебя есть шанс. И что же это за шанс? Ты единственный из нас, кто может выбраться наружу. Может, у меня получится? Нет. Либо Вивс, либо ты, или придется идти вглубь, скрестить пальцы и надеяться на лучшее. Нет, это слишком опасно. Смотри, что стало с Ферби. Оставаться здесь еще опаснее. Кто-то наверху обрезает веревки. У меня все равно нет веревки, так что какая разница? Надо же было так вляпаться. Ты отправился на поиски пропавшего, который сам исчез, разыскивая пропавших. Чего еще ты ожидал? Не знаю. Я думал, мы идем по следу. Мы ведь нашли машину и веревку. Ладно, я был идиотом. Побудешь немного здесь, Тейлором и Джеки. Зачем? Джеки права. Только я могу вытащить нас отсюда. Возьми камеру. Вдруг пригодится. Ты будешь умницей? Mm -hmm. Погоди. Что? Сейчас. Вот. Возьми с собой. Это маячок GPS. Отправит сигнал СОС из любой точки мира. Он заработает на поверхности. Я взял его, когда понял, как это глупо идти на поиски того, кто сам исчез, разыскивая пропавших людей. И еще Не возвращайся без подмоги. Мне кажется, ты знаешь, что здесь происходит. Вовсе нет. Не хочешь говорить? Хотя бы понять, что там наверху. Ведь я этого заслуживаю. Ты так не считаешь? По-моему, это солнце. Смена дня и ночи. Вот почему на видео прошло несколько дней. Серьезно? В жизни ничего глупее не слышала. Так, мысли вслух. Прошу, не упади. Если что, я буду тут. Помни, сначала включи маячок, а потом скинь веревку. Знаю, знаю. Сперва маячок. О том веревка. Главное не смотреть вниз. Так. Он дважды пикнет, когда свяжется со спутником. Как ты там? плотность кошмар. Я в жизни такого не видела. Все исчезло. Ни травы, ни деревьев. Повсюду лишь голые камни и горы, растущие на глазах. А джипиес-маячок? Я пыталась его активировать, но сигнала нет. Я проверял его джипе, он работал. А у меня молчал. Я все там облазила. Глухо. А, ну что? Давай потихоньку. Не поможешь? Осторожней. Может, пока мы были здесь? Там взорвалась бомба. Я что-то видела в небе. Что? Сейчас я все расскажу, как их спуститься в твой двигаться. Я тебя держу. Осторожно, осталось чуть-чуть. Кара, брось заливать. А? Ты о чем? тебя секунды две не было? Если не хочешь лезть, так и скажи. Не понимаю. Сейчас не время шутить. Я не шучу. Вот, посмотри видео. Сейчас сама увидишь. Так. Как ты там? Почти добралась. Воздух снова меняет плотность. Небольшой нет! И с воздухом что-то не то! Тейлор! Черт. Ну? И что вы молчите? Где же сигнал? Вивс. Включи мою. Не понимаю. Это невозможно. Посмотри. Как ты там? Почти добралась. Тейлор! Что? Ты не поверишь. Это кошмар. В смысле, кошмар? Я в Теперь ты веришь? Я пробыла перейдя. там где-то полчаса. А здесь прошла секунда. Записи отличаются. Почему они отличаются? Что за чертовщина Доли? Когда мы смотрели видео Ферби, я кое-что понял. Та веревка, которая тянулась из пещеры в машину, ее не человек перерезал. Она просто перетерлась от времени. Что? Здесь время течет иначе, чем на поверхности. Как это? Это солнце. Восход и закат. Только так можно объяснить, почему дни на видео Ферби убежали вперед. Что? Тогда сколько, по-твоему, мы здесь пробыли? Несколько дней? Да ты что? Прошли уже недели, а может быть и месяцы. Прости, нет. Не надо было тебя брать сюда. Почему это я плачу? Тебе же тринадцать. Я не плачу, потому что ты старшая сестра. Я знаю, ты вытащишь нас отсюда. О. Ого. Как получается, это каждый раз проходит день? Стойте. Фонтан юности. То есть здесь время останавливается? И мы остаемся навсегда молодыми, ребята. Это и есть фонтан юности? Нет? Ладно. Надо выбираться отсюда. У нас достаточно веревки тут и в той пещере, чтобы выбраться отсюда. Что? Ты хочешь отправить меня наверх с веревкой? Больше идей нет. Отдохни немного. Дайте мне минут десять. Десять? У нас нет десяти минут. Полчаса уйдет только на то, чтобы меня вытащить. Сколько лет за это время пройдет наверху? Кара, ты нашла Ферби лицом вниз? Да. А что? На видео его рация висела сбоку. Она бы не разбилась. Что могло уничтожить его рацию? Ого! Это еще что? Так, это здесь. Ферми, хватит шутить, или я тебя всыплю. Брось там веревку, чучело! Ты чуть не убил Джесси. Серби? Стойте, так он был еще жив? Ты там живой? Значит, это его мы слышали по рации. Просто Ферби нужно перестать валять дурака и бросить веревку. Сейчас же. Ферби? Профессор Хоттер? Это Тейлор, мы пришли за вами. Помогите. Кто это? Тейлор, помоги мне. Профессор Хоттер, это вы? Это Верби. Кто это? Кто говорит? Это я, Н ⁇ А что, да? нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет что это было? Тут кто-то есть. И это не Хоппер. Меня тошнит. Не бойся за меня, следи за тоннелем, Вивс, берегись, как не Все будет хорошо. Но вверх все равно не смотри, ладно? Хорошо, не буду. Ты сможешь, Кара. Все получится! Главное, не спеши! О, Прости, умолкаю. Ладно. Вивз, как раз этого мы сейчас не Это хотим Это видео делать. Не смотри. Я кое-что там заметила. Что? Он что-то увидел. Можно просмотреть по кадрам. Ты видишь? Вон там! Солнце меняет траекторию. Что? Почему это? Боже! Это не просто солнце. А что? Это времена года. Видишь путь Солнца над горизонтом? Господи, ты права, это не один оборот, а сотни. Что она говорит? Вот почему наверху все оказалось совсем другим. Мы пробовали здесь кучу времени. Что? Ребята, что происходит? Что там на видео? Все плохо. Очень-очень плохо. Ребята, что вы увидели? Это мелькают годы. Только так все можно объяснить. Вы серьезно? Каждая вспышка это год, а не день. Сколько же прошло? Телор, мы тут уже много часов. Так что. Твою же мать. О, черт. Боже! Кара, подними голову! Джеки, ты цела? Идем. А это еще что? Кара, осторожно! Нас спасают! Кара, лезь наверх! Боже, там что-то спускается. Что это? Какой-то гигант. Быстрей, быстрей! Бейсь назад! Вставай, бежим! О, Боже! Я не хочу наверх! Смотрите! Откуда он взялся? Не поворотливый товарищ. А нет, бежи, бежи! Есть. Так. Вес, помоги Джени. Держу. Пульса нет, но она теплая. Она умерла? Боже. Что? Это мама Хоппера. Что? Она умерла 40 лет назад. Кажется, оторвались. Тейлор, посмотри. Помнишь фото? Это отец Хоппера. А это кто? И почему у них пистолет? Вот вылетели. Туда. Идем, идем. Ну уже скорее. Уходим, быстро. без маски. Они живы. Идем. Ау. из какого ты года скажи откуда ты что с ним он не может дышать воздухом <плышки> Прошло две недели, но пять пропавших не молодых людей себе. так и не нашлись. Два школьника и три студента пропали 14 дней назад. Известно, что они поехали на запад в зеленом ладровере. Власти, округав и Уильямсон, призывают запомнить помог беды пропавших юношей Род и девушек. Род дуга. Род дуга. Сегодня с нами отец двоих из них, Кары и Вив Спинтуро. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение, Речь. Да, Картер, и я обращаюсь за помощью. Уже две недели я не видел своих дочерей. Прошу вас, взгляните на эти фото. Если вы их узнали, пожалуйста, позвоните в полицию. Я так жду моих девочек. Простите. Я не понимаю, что он говорит. Я ничего не понимаю. Мы должны осваивать космос ради будущего человечества Уже в ближайшую тысячу лет нам придется бежать с нашей хрупкой планеты Для того, чтобы сделать шаг в будущее, нам необходим гигантский технологический скачок Американский след в далеких мирах Мечта вполне осуществимая. По конструкции это арка 10 километров в длину и полтора в ширину. В нее помещается 250 тысяч человек. Выйдя на орбиту, она запустит первый в мире гиперакселератор, способный в считанные часы доставить космический корабль на Марс. За этим последует... Последует заключительный этап — колонизация нашей новой планеты. Но мы надеемся, что когда-нибудь мы все же вернемся на Землю. Это все произошло, пока мы были здесь? Я не сплю. Сколько же прошло времени? Похоже, что целые тысячи лет. Люди стали гигантами и говорят на другом языке. Получается, что мы тут застряли? Навсегда? даже если мы поднимемся наверх все нам привычное уже исчезло Не может быть а как же наши родные Наша мама с папой Фикс. Зато мы сами есть друг у друга Джеки и Тейлор с нами мы что-нибудь придумаем обещаю И что же нам делать? Ладно, у нас два варианта. Либо выбираемся сейчас же, либо соглашаемся с тем, что мы здесь навечно. Ведь если люди стали уже такими, как он, то что же мы увидим, когда поднимемся наверх? Неважно, что там. Раз у нас есть способ, надо выбираться. Тейлор, смотри. О боже! Что это? Хоппер был здесь. Наверное, он пошел дальше. Тейлор, нам надо уходить. Знаю, но если мы его не найдем, то все это было зря. Что? Только Хоппер может знать, что делать. Боже, ты серьезно? Погодите-ка. А как же пистолет? Спасибо, Джеки. Тут четыре патрона. Идите к Ферби, я догоню. Если услышите выстрелы, не ждите меня, уходите. Коппер? Профессор, это я, Тейлор. Она застряла. Что? Вон там. Моя сестра. Она в ловушке. Там все замедляется. А? Как все замедляется, когда ты входишь сюда. Я понял. Вы все-таки его нашли? А, вся пещера. Это система, созданная для защиты фонтана. Каждый новый слой медленнее предыдущего. А? Помоги нам перенести мертвый. Джеки? Джеки, мы здесь! Стой, не ходи туда. Если пойдешь, то уже не выберешься. Надо уходить! Я не могу! Ну же! Вот так. Вот так. Копье! Меня проткнули насквозь. Живая вода совсем недалеко. Идемте. Стой! Не выйдет! Мне конец. Может и нет. Я принесу вам воды. Я умру через пять минут. Уходи. Иди же. Мне добираться целую вечность, даже с твоей помощью. Уходи, пока никого нет. А это оставь мне. Я их задержу. Но ну, иди, давай. Помогите, Иди. Мы пришли не за тем, чтобы вас бросить. Я нашел, что искал Тейлор. Уходи. Я вернусь. Совсем рядом. Я могу обернуться за пару минут. Даже если придется его нести. В этот раз я пойду с тобой. Сколько это займет? Мне понадобилась секунда. Надеюсь, Ферби тоже не задержится. Хорошо бы. Вивс! Я уже все. Будь готова поджечь в любой момент. А может, этого типа тоже воду опустим? Он вроде как нам помог а, Ребята Черт. Они идут, уходим Вивс, поджигай Бегите быстрее Тейлор, хватай его, шезов. Скорее бежим Ребята, давайте быстрее Быстрее! Скорее, не догоняй! Смотрите, свет не мигает. Как он это делал? Быстро, наверх! Давай, Вивс, я за вами. Они идут! Они уже здесь. Быстрее, бежим, бежим! Боже, боже, боже! Скорее! Вис, ага. где ты? я здесь. Ага. Джеки! лезу. Ребят, тут какая-то шуткая засада. Внизу еще хуже. Что там? Вода? Если выбирать между водой и дикарями факелами, то лучше искупаться. О, oh, мамочки! Ребят? Ребята! на Марс? С возвращением. Тут так круто. А вот они. Ливз! Мам! <связывая> да. Нам нужно многое обсудить. Где мы вообще? Это не совсем дом, но мы хотя бы вместе. Вместе? Типа совсем вместе? Нет. Сперва обсохни. Идемте, я вам все покажу. Многое изменилось, но нас здесь любят. Продюсеры Марк Деннис и Бен Фостер Автор сценария Марк Деннис Продюсеры Бен Фостер и Марк Деннис Оператор Майк Симпсон Композитор Ся-Тянь Ши. В ролях Райли Маклендон, Кэссиди Гиффорд, Бриан Хауи, Оливия Драгусевич, Майк Срайт, Эндрю Уилсон и другие. Фильм дублирован компанией Pride Production по заказу компании IV Production в 2018 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбальченко, звукорежиссер Алексей Климас. Роли дублировали Лина Иванова, Татьяна Ермилова, Ева Финкельштейн, Глеб Петров, Владимир Войтюк, Владимир Рыбальченко. Алексей Войтюк, Ольга Голованова, Глеб Глушенков, Евгений Рубцов, Иван Породнов.